Но ты закончил? Это было нелегко. В любой момент когда-нибудь тебе пришлось бы воспользоваться телепортом. Меня как будто сожрали и выплюнули, понимаешь? Да лучше бы я охотился на всяких тварей, чем с тобой тут по телепортам этим прыгать. Я тебя не заставлял идти со мной на поиски Германа. Алекс, ты и Герман, мои лучшие друзья с детства. Как я мог вас бросить? Да, я знаю. Я надеюсь, Герман еще жив. После этого уходим из охотников. Так наш называемый босс. Извините, совсем с катушек уже съехал. Нужно отсюда выбираться. Меня что-то здесь держит. Почему-то я не могу покинуть эту территорию. Где телепорт? Мой пистолет пропал, как и нож собственный. Черт! Спешивать. Тебе не покинуть эти места. Мне только призрака не хватало еще. <смех> <смех> да. Не ожидал я здесь встретить призрака. Тем более блуждающего. А то бы мне пиздец настал <Слышко> <Слышко> Это еще что за хрень? Эй, дружище Ты живой? Маска какая-то странная Сик ты какой! Эй! Ты живой? Я сейчас, конечно, скажу глупость, но нам надо разделиться. Ты что, вообще с ума сошел? Какой разделиться? Я знаю, это хреновая затея. Но это может быть Герман. Непонятно, откуда стреляли. Окей, ладно, я тебя понял. Удачи. Удача, это второе мое имя. Да-да. It's running. It's running. Кто ты? Откуда? Говори быстро! Я Контроль? Я не знаю, как я но не Так, стой, стой. Я тебя, блядь, вообще нихуя не понимаю. Говори по-русски. Я не знаю, как здесь вы я просто шёл на вас через лес. Ну вот так-то понятнее. В телепорт, значит, попал. Да еще херня. Ты еще кого-нибудь здесь видел? Никого не видел, только мутанты. А кто что это стрелял? Сорвусь, я просто звука. Ну <свеч> <свеч> ладно, пошли со мной. Герман, тише, тише, тише, Алекс, это я. Фу, блядь, я думал это мутант. Кстати, отварик а, а я тут недавно видел мне труп. Я не знаю, что это такое было. Он был весь как забинтованный, кровавленный, глаза, рот. И вдруг он встал. Нет, я сначала хотел посмотреть, может ничего. Иди. Я к нему отклоняюсь, а он вдруг выворачивается, встает, на меня идет. Я отшатнулся, упал закрываешь от него и вдруг он пропал представляешь что это было такое блин? Нет, я такого нет, я такого точно не встречал блин. мне кажется нам больше такого лучше здесь вообще не встречать ты действительно думаешь что ты это видел Ты, ты что, хренёшь, что ли? Ты сейчас это серьезно? Ты чё жёшь? Ты мне не веришь, что сейчас, да? Ты не знаешь, что там со мной было? Ты, откуда я знаю, что это за хуйня была, блин? Может, всегда какой, или демон, да? или душа демоническая, блин? Не там он ну, что, видишь, какого ты видел в коридоре? А ты вот всю дню не веришь что а вот тут сидишь, бля. Блин, э, пиздец. Стой. Стой, подкорься, все, я понял, Иди. Извини, Я не знаю, что на меня нашло. Лили тоже здесь. Я так и знал. Ладно, давай найдем его и убираемся отсюда. Кстати, твой чип реагирует на телепорт? А то, зря вы свили, не установили себе такое в руку. Конечно, это было неприятно, но зато я всегда знаю, где находится, аномалия или телепорт. Да, сейчас я, конечно, об этом сильно жалею. Ладно, пошли. Алекс, какого хера? Ты зачем его застрелил? Я думал, это мутант? Какой нахер мутант? О, Алекс, блядь. Какого хера ты вообще несешь? Да убери уже нахер свое оружие. А может это ты мутант? Я мутант. Вот так значит, да? Сука. Как мое имя? Быстро! Говори мне! А то ты не знаешь, как тебя зовут? Не. Ты точно мутант, раз не знаешь своего имени. Ха. Ну вот здесь ты и прокололся. Теперь я понял, кто ты. Ты и есть тварь. А так хорошо все начиналось? Эх, не хватает ни актерского мастерства. Чисто. Слушай, Алекс, ты думаешь, Милли еще жив? <соркнул> <соркнул> Сука! Кто вообще придумал эти телепорты ебучие? Тогда придется возвращаться без него. Без него? Вилли? Герман? Алекс, вы живы? Вилли, я уже думал, ты помер. Как я рад тебя видеть, дружище! Нет, я ж думал, ты здоров. О, Герман! Ну что, как все я прошло, нашел Германа? Я думал, я вас не найду. Ты же меня нашел. Какие же вы людишки наивные! Со мной что-то никто не придет.